Всем добрый вечер, меня зовут Влада, мне 34 года и я работаю преподавателем английского языка в одном из вузов в Стамбуле, а также заведую отделением иностранных языков. Как я вообще нашла школу Манманлай? Я совершенно случайно попала на вебинар Кринали Натальи год назад и узнала, что изучение китайского — это возможно. Я начала с фонетического курса своего изучение и теперь уже заканчиваю уровень HSK3. Что мне нравится в онлайн-школе Манманлай? Естественно, при Профессионализм, интерактивность, постоянное общение с другими студентами, с преподавателями во время уроков, еженедельные созвоны с носителями языка, которые заставляют просто гордиться собой и говорить «я же могу говорить на китайском за такое короткое время», а также обильные домашние задания, постоянная проверка, то есть за короткое Время, возможно, добиться очень хорошего результата. Я всем желаю узнать об онлайн-школе Манманлай и сама собираюсь продолжать, пока не выучу язык на очень высоком уровне. Всем всего хорошего и до свидания!